Оп. Это личная информация Первая посылка из Китая Сайт И USB накопитель Самая рискованная Сейчас, секунду Внутри sí. <coughs> пленочкой обклеена бумага. Интересный пакет, видимо, в китайские так, почте так делают. И еще полиэтиленовый пакет с пузыриками, обклеенный скотчем. Я думаю, сильно его беречь все равно бесполезно. Yeah. Ой, милый. О, арта. Артло. Пленочки. Модно-китайской заводской пленки. Вот киндери не попался. Что за переезд? Вот киндери ерунда не игрушка. Это взят как игрушка. Потому что как флешка мало, наверное, толку от него. Господи. Это версия на 4 гигабайта есть больше. У меня теперь есть dc 3 po R22. Сейчас я продемонстрирую. Сейчас я продемонстрирую, что это флешка. Кривая флешка. Довольно такие